Я тут в крутой магазин попал, называется «Авось пригодится». Столько авосек я даже в советские годы не видел. Это просто некая фантастика всех цветов и расцветок. Но самое главное, что их делают слепые люди. слепые люди, незрячие делают. Ну, в принципе, их в Советском Союзе тоже делали, на самом деле. То есть, мы по сути, возродили вот эту традицию. И, ну, вот я ознакомлюсь с ассортиментом. Да, а чем отличаются они? Смотрите, вот нижний ряд, нижний ряд, это все авоськи, как бы малые авоськи, они, ну, или классические авоськи. Они идут в руку, носите их в руку, и они есть трех позиций. Есть вот хлопок, есть шелк и есть капрон. А шелк и капрон чем отличается? Капрон самый прочный, но они не тянутся, они как бы фиксированы. Ага. Хлопок больше всех тянется, то есть вот он такой вроде маленький, но на самом деле сюда поместь две такие вот эти пятилитровки. Они вытягиваются, очень хорошо тянутся. То есть, если вы будете тяжелый класс какие-то вещи, они... Так, а шелк это манерный, да, для дам? Ну, да, ну, он такой очень мягкий, но он чуть-чуть тянется тоже, да. Угу. А... Шелковая оська, это вообще просто, это даже на ощупь чувствуешь, что я просто... Даже как платье, несколько ось купил, платье сделал. Мы проверяли, выдерживают 100 килограмм они. То есть, они как канат работают, очень прочно. Если не потеряете, на всю жизнь вам будет смотрите дальше есть есть на плечо вариант ага. вот так вот носите она в два раза больше второй ряд это вот по сути все в два раза больше mm -hmm. В них помещается например арбуз килограмм 25 и вытягиваются они соответственно вот так вот на пляж идете какие-то полотенце берете вот какие-то спортивные принадлежности овощи фрукты идеально вообще. А вот с ручками теперь я уже понял, ручки такие, да, ручки секие. С ручки такие, да, вот есть разные варианты. А, сверху у вас просто Сколько? палитра да, склад. Да, сверху да, склад. Да. То есть весь ассортимент здесь. Все верно, да. Блин, круто. Надо купить себе авоську. Авось пригодится. Ну вот я счастливый обладатель оранжевой. Забыла. Шел... Да? Шелковый шелковой, шелковой шелковой авоськи. Просто туда влезает 5-литровая бутылка с водой. И я думаю, что даже две штуки влезет. Все. И особо приятно, что это труд людей, которые не зрячие, но не потеряли жизни и находят применение своим силам. Да, Покупаете и вставайтя гости. И сайт, сайт, сайт, сайт, сайт. Вот. Вот здесь вот, если вы не найдете этот магазин. Большая Дмитровка 32 магазин. Приходите. Так вот, что-то. Что, вот прям.